Он стал светлее в этот миг, и стал теплее, когда твоя любовь сияет все сильнее, И боль разлуки исчезает навсегда в твоих глазах. Свет, что ты мне даришь, часто сквозь глухую тьму, И посвящаешь дни своим не одному. Я сохраню и приумножу в снах моих для нас двоих. А ты останься со мною, ты стань моею судьбою. Обниму тебя взглядом моей жизни, награда черноглазая.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 Дурманя черноглазая